При слове «пудинг» представляется сладкий десерт, но в Ирландии это традиционное мясное блюдо, которое подается к основному столу. Смотрите в моем рецепте, как приготовить черный пудинг. Черный пудинг – это одна из вариаций кровяной колбасы, он готовится на основе свиной крови с добавлением овсяной крупы, лука и сала, есть несколько вариаций этого блюда. Например, вместо овсяной крупы используют перловку, либо же панировочные сухари. Муку, черный пудинг делают в колбасной оболочке или запекают в форме. Досмотри вида, и я предложу записать список ингредиентов. Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты Свиная кровь, 4 стакана, соль, 2-5 чайных ложки, овсянка мелкая, полтора стакана, свиное сало, два стакана, внутриное сало, лук, одна штука, молоко, один стакан, черный молотый перец, полтора чайных ложки, душистый молотый перец, полтора чайных ложки, колбасная оболочка, одна штука, количество порций, одна. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Жду вас снова.